Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня мы находимся в Дубае. Ну, как я могу сюда приехать и записать кибер-клубы, которые находятся здесь? Честно говоря, я думал, что Дубай – это должен быть очень дорогой клуб, там должно быть золото, компьютерные мышки должны быть из серебра и так далее, но все оказалось не так. И сегодня вы увидите, как это выглядит по-настоящему, насколько здесь дорого, спойлер, дорого – и насколько здесь хорошо? Мы находимся в спальном районе, здесь живут достаточно обеспеченные люди И по сути приходят сюда поиграть и уходят спать обратно Но по информации, здесь все-таки больше играет русскоязычных СНГ менталитет остается навсегда, клубы это наше, мы это любим в общем, ребят, пожалуйста, поставьте лайк, потому что все это дело организовать было сложно. А еще самое главное, что владелец этого клуба русскоязычный, поэтому это будет легко, это будет интересно, это будет очень информативно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы это еще не сделали. А таких людей очень много, меня это немножечко обижает. В общем, давайте приступать. Вот название клуба, он называется «ДЗЗРТ». Есть e gaming club в европе в америке и так далее везде популярно слово не cyber club не комбинированный клуб интернет-кафе а именно есть e gaming club это у них такой ориентир в общем здание наверное немножко странное, потому что это не клуб это дом иначе это просто вилла ребята взяли виллу и сделали из нее просто бизнес открыть свой комбинированный клуб дверь как вы можете заметить домашняя пойдем заходить но есть такой момент мы сейчас зайдем, и станет темно, потому что э, тут столько моментов, которые мы просто не успеем записать. Поэтому мы вернемся сюда вечером, когда уже пообщаемся с владельцем этого клуба. Но я думаю, что все равно мы вам показали дневной Дубай, и теперь мы сегодня все, что нужно было. Так, заходим. Да, немножечко все изменилось, но все в порядке, так и планировалось. Мы заходим в клуб, и нас встречает владелец. Самое интересное. русскоязычные. В Дубае. Привет. Здорово. Это было неожиданно, но сегодня будет очень много информации, потому что вопросов, опять же, много. Мне интересно понять, как здесь все работает, насколько это дорого и насколько это было сложно, и насколько это востребовано здесь. Окей. Okay. Окей. Okay. Мы сейчас находимся на первом этаже. Ты ее сделал в стиле кафешки. Тут два стола. Заказ кофе, еды, напитки всякие. Расскажи, насколько это популярно здесь. А, ну, в первую очередь, добро пожаловать в Deezert и Sports Gaming Club. Все довольно было несложно, пока COVID не пришел. Вот. все основные сложности были связаны именно с этим периодом времени, потому что он наложился на открытие клуба. Вот. а в остальном, мы довольно давно в этом бизнесе. Интересно начинать работать в Middle East. Вот. Довольно интересный здесь маркет, регион, который очень жаждет чего-то нового в рамках киберспорта и гейминга индустрии. Поэтому мы весело экспериментируем. Да, я спрашивал э, насчет, какой клуб тут самый дорогой. Ты мне ответил, что все те, кто были дорогие, они закрылись. Да. Э, это потому что маленький спрос плюс ковид, либо это просто ковид? Uh, я бы сказал, что это просто ковид, вот. плюс uh, повышение цен на комплектующие uh, вывело в такую калькуляцию, что можно было просто продать клуб сразу после его открытия, если ну, во время ковида имеется в виду, и заработать в полтора-два раза больше, чем ты потратил. И, естественно, некоторые клубы просто воспользовались возможностью, особенно самые большие и самые дорогие. Если что, я не поднимался наверх специально, как и обычно, чтобы были бы первые эмоции, были бы сразу какие-то вопросы. Там есть человек-администратор второй. А, на самом деле, нет. Они могут просто вызвать отсюда снизу, сверху, а, по кнопке, с... да, человека. Получается, фитнесу занимается твой сотрудник. Да, да. а вот как видите, все страняшки здесь. Что здесь чаще всего покупают? И какой стритний чек на кухне? Uh, средний чек на кухне, в принципе, если мы говорим о всем Дубае, то он довольно большой. Здесь люди любят покушать, любят покушать вкусно и готовы за это платить. Вот. Uh, мы не сильно продвигаем как бы, себя как ресторан и бизнес. Uh, в первую очередь, потому что мы дорожим атмосферой наверху. Uh, не хотим, чтобы рядом с человеком, который играет, кто-то кушал пасту баланеза. Вот. соответственно, этого в нашем меню нет. Uh, но у нас есть довольно вкусные сэндвичи, все, что можно съесть с другой рукой держать мышку, а левой рукой кушать что-то параллельно. Вот. Такую еду мы здесь продвигаем. Можно сидеть, играть и кушать? Абсолютно, да. Окей, okay, а если говорить про средний чек? Средний чек ну, варьируется от 30 до 50 долларов. Это с одного человека? С одного человека, да. Обычно дети тратят больше. Я не знаю, почему им дают денег больше, но это так. Если говорить про худок, сколько он стоит здесь? «Худок» стоит порядка 6 долларов. Сейчас у вас на экране цена за русский «Худок». <свят> Это какая то маржа. Вот за «Худок» 6 долларов? <свят> Я не знаю, у нас, по-моему, сосиска 4 доллара. Шучу, <свят> конечно, <свят> нет, вот, сложно, сложно мне <свят> сейчас <свят> сразу ответить, <свят> вот. надо взвесить сосиски. <свят> Слушай, ну, я думаю, что можно подниматься наверх. Для меня сейчас будет большое удивление. Я Хорошо. Я не, не знаю, что ожидать. Все интересное наверху, естественно. Сейчас мы видим, что свободных компьютеров почти половина. В какие моменты полные посадки? Э -э выходные дни. Сегодня четверг. Вот. Правила в Эмиратах с 1 января текущего года поменялись. Поэтому пока что это рабочий день. Соответственно, да, у нас пока нет полной загрузки. Ожидаем завтра, в пятницу. В пятницу будет полная посадка? Должно быть. Окей. Пойдем? Вау! Слушай, выглядит реально по-домашнему. Да, это и есть наш концепт. Да, напоминаю, сейчас что мы, что мы видим, что у нас компьютеров почти половина. Такие а, маленькие такие компьютеры. то компьютер, высота. но выглядит поменьше. Да. Это специальная расстановка. Так, это у нас вот основная зона. Здесь сидят и дети, все в перемешку. А -а -а. Самые доступные цены. Доступная цены. Расскажи, пожалуйста, что ты считаешь доступной ценой? Доступная цена в Эмиратах начинается с 10 дирхам. вот. Но у нас действует, действует программа лояльности. Соответственно, у ребят, которые сюда ходят на постоянную основе, цена еще меньше. Я сейчас быстренько посмотрю. Пинк 15. Пинк 15? Скорее всего, играет либо фейсит, либо... Как можно face играть с пингом 15? На GCC League. Пинк. Не, у него тикер 64 А, тогда да. Тогда это не face. Sorry? Ты русский язычный? Да, да. А на каком сервере ты играешь? Типа, это face или что это? Это. Это матчмейкинг? Да. Да, Дубай сервер. Да ладно. В Дубае А я обстирал только что Valve. Не было, не было. Пока мы всирали, они отключили. Есть дубайские сервера пинг 15. Все верно. Слушай, ну получаю я респект Вальф, серьезно. Третья петличка у Габена. Третья петличка у Габена, и слушай, даже в Москве до сих пор нет, ты представляешь? А, да. Ну, не... знаешь, я их могу оправдать. Okay. В Москве можно еще играть с пинком 60-80. Mm -hmm. Где-то даже 15. А в Дубае невозможно. Слушай, мы красавчики, молодцы. Так, получается, тут всего 34 компьютера. В основной зоне 12. 12 это основная зона, самая 200 дешевая. 200 рублей в час. Есть? Можно сначала пойти в ту же зону. Это серия. Сюда вход доступен только тем, кто старше 18 лет. Здесь можно курить электронные сигареты, вейп, но не традиционные сигареты. Вот, естественно, все закрыто отдельно от детей. Родители, кстати, очень довольны такой особенностью. Они могут не беспокоиться, что какие-то вредные привычки пере пере пере перейдут к их детям. Ну, респект за картинку. Да, она как раз-таки намекает об этом. Так, слушай, ну, я сразу тебе скажу. Мы сделаем обзор девайсов и всего остального чуть позже, mm -hmm. но я вижу девайсы, которых в жизни не видел. Поэтому это очень интересно будет показать и рассказать. Брат, ничего про это не знаю. Даже, даже Моника не знает, кто это Я сейчас Поэтому... покажу, она сейчас включится. Максимум, что, на что похоже, LG, наверное. Нет, это не LG. Ты будешь сильно удивлен, ты увидишь наш логотип. Вы делаете эти? мониторы! Мы не делаем мониторы, но это, да, брендовые мониторы, именно под нас. Серьезно? Это, типа, вы забрендировали мониторы? Забрендировали мониторы, да, все верно. Окей, okay, допустим, хороший монитор. Сколько это герц? 240. 240 хороший стоит около 400-300 долларов примерно. Да. Сколько стоил вот этот? А -а -а, я сейчас точно не вспомню, но дешевле. Слушай, я кайфую с того, что это вилла. Да, это, я, кстати, Я забываю про это. Я сейчас смотрю на это все дело. Это же реально правильное использование виллы. Типа, зачем такая огромная вилла, если можно бизнес открыть? Главный вопрос. Это в аренду ты делаешь или ты купил? В этом районе купить э, невозможно. О, нет, можно нет. взять только в аренду. Почему? Потому что этот район, он продает недвижимость только для граждан арабских наций. Соответственно, мы с СНГ мы покупать недвижимость здесь не можем. Слушай, именно в этом районе? Именно в этом районе. А у тебя были возможности это сделать? А, возможности, да, были. Но я думаю, что для бизнеса иногда вариант аренды намного лучше стоит, чем... Окей, а сколько это стоило бы? В плане покупки? Миллиона, два дирхам, может быть, больше. Два миллиона дирхам — это у вас 40 миллионов рублей. В рублях вообще не ориентируюсь, Ну да. Я думаю, где-то порядка 600-700 тысяч человек. А, получается, последняя комната, здесь у нас две пустышки, а пятая, кактус искусственный кактус. Конечно, он везде. Два диванчика. И слушай, здесь популярна Фифа. Очень. И футбол, наверное, сам по себе. Футбол сам по себе. Потому что Emirates до сих пор спонсирует Реал Мадрид или нет? По-моему, да, но еще дело в том, что как бы в соседнем Катаре в этом году планируется Чемпионат мира по футболу. Соответственно, интерес у населения невероятно сейчас возрастает. И я, я даже вижу, что ребята уже начинают играть не клубами, а больше сборными постепенно. Так, что у нас по девайсам? Я вижу ZOVI. Да. Это единственный бренд, который я могу здесь разобрать. Клавиатура OptiLight RGB Optical Switch Keyboard. Сколько таких клавиатур? Основная клавиатура у вас какая? Ну, в основных зонах э, стоят вот эти, uh -huh. вот. а в випках у нас стоят э, Я тебя услышал. А, коврик у нас э, Stay Cool Play Wild. Это, это ваш бренд, да? Да, все верно. Все, что ты видишь, кстати, начиная с кресел, э, ковриков и так далее, это все наш дизайн. То есть это Кресло тоже? Кресло это ре реплика э, Noble Chase. А, что у нас э, тут? Что это, такое? А, эти наши э, наушники. Наушники? Mm -hmm. Да. Ага. -а -а. Слушай, они, а они будут авиационные. А, ну, кстати, эти наушники использовались на ESL до 2017 -го года, насколько я помню. Вот. Ну, естественно, там все логотипы были замазаны. Вот. Но это именно эти уши. Стол у нас э, обычно, да? Делали Или сами. делали сами. Из чего он сделан? Это металл и камень. У нас есть, есть кнопка вызова админа, это очень классная фича. Слушай, я нажму и проверю, сколько времени займет. Пожалуйста. Раз, два, три. Пока приходит э, человек-админ, э, мы посмотрим, сколько у нас FPS на десмаче. Так, ну что ж, э, FPS у нас 200-300. Я поставил графику на низкую, плюс поставил мое разрешение. Пинк у нас 140, я уже говорил э, в этом ролике, но, скорее всего, этого не было еще. Короче, здесь пинг 140, но такое чувство, что пинга вроде и нет. О, привет. А вот и Бехрус, наш администратор. Я проверял скорость. Вы как Молния Маквин. Ладно, это спасибо. Так, ну что у нас получается? И вот, смотрите, у меня пинг 150, я делаю кил, и он сразу появляется у меня в табе. Я не знаю, как это работает. Как будто пинга и нет Так, окей, пойдем посмотрим, что у нас еще осталось а По, а, получается, ПК Я могу сказать, то, что FPS был 250-300 Это не очень много Если было бы 400, было бы хорошо Но при каких-то сложных моментах Когда будет много смогов молотовых В КС будет падать FPS А если я бы записывал бы здесь какой-то турнир С ОБС Был бы слабый FPS То есть вот на процентов 20 поднять бы производительность Было бы хорошо Слушай, да, на, на геймпаде играют да, многие. Ребят, если что, если это не попало в ролик, здесь играют на геймпадах многие, очень сильно развито, вы можете это увидеть. Вот сколько этот паренек оставил вам уже денег? Можно, конечно, проверить, но я думаю, его средний чек ежедневно это около 30 долларов, 35 долларов. О, давай займем, 22 человека, давайте досмотрим его игру. Слушайте, у меня есть классная идея. Давай я тебя буду спрашивать про бабки немножко. Как раз-таки, пока мы будем общаться, он будет доигрывать. Сколько стоит аренда вот этой виллы? А -а -а -а -а. Так, сейчас скажу точно. В год где-то около 60 тысяч долларов. Сколько? 60 тысяч долларов в год. Слушай, ну это 4 миллиона рублей. 4 делим на 12. Это 300 тысяч? Удачи, я... я калькуляции У меня у не очень хорошо. А, у вас на экране цифра, сколько это стоит в месяц, а, а выручка какая в месяц? А, с я думаю, что я тебе прям так точно не скажу. Могу сказать, что э, после нового года она получше, чем до, вот, потому что ты про этот год? Да. Вот, потому что на Новый год в Дубае не зависает в клубах в отличие от СНГ. Вот. И, но уже после нового года уже делать нечего и естественно выручка вырастает. Ну сколько ты не скажешь? Ну больше двух долларов в день. Ты имеешь в виду в чистой прибыли? Нет, выручка. Выручка. Нет, чуть меньше. Чуть меньше. А какая мажор у тебя? В процентах. Ну где-то наверное 60. Это, в этом порядке. Ты окупил клуб э, спустя сколько времени? Ему два года. Ему два года. Первый год вообще не берем в расчет, потому что это был ковид и все было очень страшно. Э, мы даже ушли в неплохой такой минус. Вот. Сейчас мы скорее таверстуем упущенное и еще клуб полностью не окупился. Не окупился еще? Не окупился, нет. Потому что ну, первый год его просто в расчет брать э, бессмысленно. Учитывая все произошедшее. Почему нет клубов больше? То есть мы уже обсуждали с тобой, я искал самый дорогой и самый дорогой получается у тебя. Именно за час игры. Почему в Дубае все ожидают, что будет очень дорого, красиво, а в итоге получается, что ты единственный здесь на рынке? <соценно> я думаю, что бизнес и игровых клубов это довольно такая нишевая вещь. вот и не каждый, кто сейчас владеет средствами, решится потратиться именно на такой активити. Может быть, я не в курсе всего рынка просто, не в теме? А, я… Чтобы... может Чтобы... быть и так. Ты, ты же должен прям э, с детства знать про игры, э, знать про компьютеры, про клубы. То есть человек араб, который э, с бабками, мне кажется, он совсем не в курсе, что здесь происходит в этом рынке. Это, я, это я... очень сложный бизнес, для, для веры в это. Все верно, все верно. И довольно сложно, я думаю, это все становится именно, когда человек уже понимает, что к этому надо относиться профессионально. Потому что я знаю очень многих ребят, которые открывают, потому что это интересно как вид деятельности. Но вести профессионально как бизнес-проект, в определенный момент довольно, становится довольно сложным. То есть либо там с девайсами начинается проблема, а на это не заложили каких-то денег, либо что-то еще там в плане менеджмента происходит. И, а человек как бы рассчитывал просто покатать с друзьями в своем клубе. Вот, изначальная цель была. Ну и, соответственно, через года два-три клуб просто закрывается. А если разговаривать конкретно про Дубай, то здесь есть клубы, в которые потратили очень много денег, и чем, я заметил тенденцию, что чем больше люди тратят денег на клуб, тем раньше он закроется так не очень серьезный момент Игра один в один топ-7 о как же он понимает где как же он их чувствует у тебя сто процентов владения в этом клубе или у тебя есть инвесторы инвесторов нет мы это место открыли вместе с моим братом младшим братом вот так что владеем на двоих Слушай, ну Дубай это же все-таки страна, где типа, инвестиции на каждом шагу. Ты не пробовал думать, ты не пробовал кого-то попросить, типа, чувак, я тебе принесу миллионы, дай мне несколько миллионов долларов, я тебе открою клубы. Такого не было у тебя? А, довольно часто случается, из числа даже наших клиентов чаще всего. И русскоговорящие ребята есть, которые держат бизнес здесь, в Дубае. Они предлагают как бы э, инвестировать деньги, открыть больше клубов в Абу-Даби, в других Эмиратах. А что тебе по вложению в этот клуб? Сколько ты потратил на него? Сейчас я, наверное, сразу так цифру не назову. Я помню, что я вложил около 200 тысяч долларов изначально. сори, он проиграл. Да? А, ты yeah. пер первая! Запиши oh. его. <laughs> Слушай, он реально первое место. Ну, видишь? Сколько ему лет? Лет 7? 8? Но... Он моего сына. Сделай ему скидку за... А, да, сейчас ему принесут бесплатный ходу. Не, серьезно, Это же круто. Это круто, конечно. Он может выбрать из изменить все, что он хочет. Давай, скажи ему тогда. Бро, because of your win, you can choose whatever you want from the shop. Видишь? Really? Yeah. Actually? Oh, no. Actually? yes. I'm gonna give my... Uh... What? No, no. I mean, uh, from the menu, from the shop, you can order drinks, food forever. Oh, Вот, это вот то, что этот как часто встречается в нашем клубе. I <industographical> <is> <�о Humming> <rapping> Что сейчас попросил последний? Имеется в виду, я говорю, я сейчас чувствую, как будто я выиграл миллион Дерхан. Ну все, видишь, он в... такое настроение. Я думаю, это аура шока, я не знаю, как это происходит, пока мы даем интервью, все вокруг начинают все это выигрывать. Он такой, что проиграл. Ладно, получается, ты вложил в этот клуб сколько? Ты в долгах, два раза был банкротом. Да, ну изначально было около 200 тысяч долларов. Вот. Я думаю, что за время трех лет мы почти еще такую же сумму потратили, чтобы остаться в живых. Ну да, что-то мы заработали, что-то, но еще были дополнительные вложения. Вот, Ну дай бог, иншалла, дальше все будет, все пойдет уже в гору. Окей, okay, ты можешь рассказать про себя, откуда ты, какие у тебя есть еще клубы, чтобы ребята тебя бы узнали. Хорошо. Я с Таджикистана, с города Душанбе. Вот, Этим бизнесом начал заниматься именно там. Вот. В самом маленьком интернет-кафе, там было всего 12 компьютеров. Я продал все, что у меня было, еще взял в долг 3 тысячи долларов, чтобы все это началось. Постепенно мы начали расти, мы начали проводить довольно большие турниры по доте, по кс, по другим дисциплинам. В какой-то момент Таджикистан для нас уже стал довольно тесен. Мы думали, в какой маркет пойти. Был вариант пойти в Россию, в Москву, в Дубай, в Эмираты. Соответственно, мы выбрали этот вариант, сейчас мы здесь. Вот. Запускаем довольно интересный сейчас, наконец-таки, онлайн проект, мобильное приложение, которое будет называться esportsination.com. Вот. На базе него будем развивать турниры, на которых вот такие ребята, даже самые молодые, смогут зарабатывать деньги домой на хлеб, на продукты, на молоко. Вот, это как бы моя цель. Она и нуждается в этом? Я не знаю, нуждается или нет, но это действительно моя цель, потому что когда-то я этот бизнес начал именно с этого. Мне мама не покупала PlayStation в далеком 2003-2004 году. Вот. Я не знал, как ее уговорить. И так, и так пробовал. В итоге она все отказывалась. И я написал на одном листочке бизнес-план. Расписал, сколько стоит PlayStation, сколько стоит телевизор, сколько у меня друзей, сколько одноклассников, сколько из них будут приходить и какая цена у меня будет за час. О, ты серьезно. Серьезно. И прям в комнате я поставил эту приставку и пообещал, что яйца, хлеб и молоко будут на мне. Вот. Можно сказать, что так я получил билет в эту индустрию, да. А насчет того же интернета, сколько он стоит здесь, у всех в тех месяц? А... И сколько, какая скорость? Здесь 500 мегабит. Ой-ой-ой, это мало. Ну, для вилла, для дома, нормально. Да, ну, т... Если было бы больше компьютеров, мне кажется, там уже было бы жестко. У нас почти 40 компьютеров, да. Но, к слову, в Таджикистане у нас 8 мегабит На 40 компьютеров. Ты серьезно? Да. А там нет проблем с, с интернетом? Ты не представляешь, на какие ухищрения мы да, идем да. для того, чтобы обеспечить людям комфортную игру. Слушай, а насчет ä, покупки компьютера, сколько там стоит компьютер, как, который ты здесь взял? Какая разница по ценам? В Таджикистане? Да. А... Ну, вот если взять такой же компьютер, как тут, купить в Таджикистане. Ну, разница где-то в 50%. Где дороже? Там, естественно, дороже. Серьезно. Ну, конечно, потому что здесь большая конкуренция. Соответственно, больше сапплайеров. Они обеспечивают весь, весь регион. И ты напрямую можешь работать как с так и с сервисом. То есть, ты хочешь сказать, что там два раза дороже компьютер, можешь сказать. Да. Но цена несколько раз ниже за час. А здесь и компьютеры дешевле, и цена в два раза больше или даже в четыре раза. Да, но... То есть держать компьютерный клуб в Дубае – это сверхвыгодно. Я бы так не сказал, потому что аренда раза в 6-7 выше. Как бы аренда здесь перекрывает все. Я тебя услышал. Но в плане, в принципе, ведения бизнеса ты получаешь удовольствие в данном регионе. Хорошо. Я думаю, что на этом можно заканчивать. Я был очень рад вообще, ребят. То, что вы выбрали наш клуб пришли Ты вообще рассказывал про то что а, к тебе уже приходили какие-то блогеры начали записывать обзор клуба и на следующий день ему выписали инвойс на а, 10 тысяч дирхам это 200 тысяч рублей типа плати чтобы выпустить его на канале напоминаю что все мои обзоры бесплатно я просто показываю вам а, как выглядят киберклубы по всему миру я сам интересуюсь потому что вы сами знаете какие у меня есть причины на это 10 тысяч дирхамов внизу, Эрик. Мы сейчас спустимся, да, за меня? Да, инвестор мы уже выписали. Хорошо. Молодые люди, спасибо большое всем за просмотр этого ролика. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал и ждите новые ролики из Дубая. Будет еще один. Это интервью Семченко. Надеюсь, что вы его помните. Вопросы есть, поэтому думаю, что он вам будет интересен. С вами был я, Эрик Шоков. И... Усман. Если вы будете в Дубае, то заходите. Думаю, вы не почувствуете разницы, что вы в Дубае. Ну что ж, пока. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, вам было интересно.